Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свобода России» в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас белорусская журналистка, главный редактор оппозиционного белорусского портала «Хартия-97» Наталья Радин. Наталья, приветствую. Добрый день, Даниил. Мы когда последний раз с тобой виделись, это было здесь, в нашем офисе, в нашей студии форума «Свободная Россия», ты пришла к нам в гости давать интервью, и мы говорили в основном о забастовке белорусских рабочих. Скажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с этой забастовкой, которая тогда только планировалась? Белорусское объединение рабочих призвало с 1 ноября белорусов уходить в забастовку, присоединяться к народному карантину, уходить вынужденные отпуская. И можно говорить на данный момент, после недели с объявления забастовки, что порядка миллиона белорусов сегодня не выходят на работу. Это 20 процентов по данным Белорусского объединения рабочих. Я допускаю эти цифры, поскольку на самом деле сегодня... В Беларуси катастрофическая ситуация с коронавирусом, огромное количество людей болеет. По, согласно независимому расследованию медиков, сегодня порядка миллиона граждан болеют ковидом. И больницы переполнены. При этом в стране нет никакого карантина. Более того, Лукашенко отменил масочный режим. Крайне низкий процент вакцинированных людей. И поэтому, конечно же, сегодня вот масштаб заболевания в Беларуси он просто огромный. Идет масса свидетельств, в том числе от сотрудников ритуальных агентств, от самих врачей, которые говорят о том, что просто ежедневно в Беларуси умирают сотни людей. Потому что только, вот согласно данным одного Минского патологоанатомического бюро, в день к ним привозят 100-200 трупов. Это если в обычное время количество умерших в этом конкретном бюро составляло 10-15 человек. То есть вот масштаб вообще эпидемии в Беларуси, он сегодня просто колоссальный. Поэтому, конечно же, большое количество людей не ходит на работу в связи с, с коронавирусами, и другими болезнями. Большое количество людей уходят сегодня в вынужденные отпуска, потому что на белорусских предприятиях объявлена так называемая оптимизация. На все, практически все предприятия сегодня пришли списки на увольнение. В списках находятся сотни людей. Вот буквально сегодня я получила письмо с фабрики «Коммунарка», где сообщается, что в ближайшее время будет уволено 300 человек. А, то есть людей сегодня отправляют либо, либо увольняют, либо отправляют вынужденными отпуска в связи с проблемами на, на, на заводах. А также люди присоединяются к забастовке и сами уходят в отпуска. Частный бизнес, например, сегодня массово закрывает свои фирмы. Вот, работников отпускают по домам с сохранением заработной платы. Ну вот, в общем-то, поэтому где-то порядка 20 25% трудящихся в Беларуси сегодня не выходят на работу. И я думаю, что если эта кампания будет продолжаться, то число людей, которые останутся дома, оно увеличится. Ты объединила как-то в одном вопросе забастовку и эпидемию. Вот я хочу понять все-таки, как технически именно забастовка организована. А, имеется в виду, что люди должны уходить домой или уходить в отпуск? Или как это технически все организовано? Мы должны понимать, какая сегодня ситуация в Беларуси. То есть классическая забастовка, когда рабочие отказываются работать на заводах, образуют статичные комитеты, проводят оккупационные забастовки, по примеру, в Польше. То есть эти классические забастовки сегодня в Беларуси невозможны. То есть мы понимаем, что сегодня... Любое объединение людей: там, если больше одного человека двое-трое, то есть это тут же ты попадаешь под влияние спецслужб. Поэтому предложена новая стратегия, достаточно необычная именно проводить забастовку путем ухода в отпуск, путем просто невыхода на работу под любым предлогом, под предлогом болезни. И вот мне кажется, что вот в таких ситуациях, как, которая сложилась в Беларуси, это вот действительно может быть такой новый метод протеста, вот, который, возможно, будет потом использоваться во всем мире. Но в некотором смысле это интересный метод, потому что получается, что с ним ничего не сделать извне. Такую забастовку нельзя разогнать силой людей, нельзя принудить, заставить выйти на работу, если они уходят в отпуск или на больничный. Получается, что власть этому как-то и не могут противостоять. Я правильно понимаю? К счастью, да. И это действительно такой безопасный способ протеста, безопасный способ давления на власти. Поскольку из десяти требований Белорусского объединения рабочих, одно, кстати, касается переговоров с властями. И вот таким образом люди, белорусы пытаются принудить власти все-таки пойти на переговоры с лидерами оппозиции и объявить проведение новых президентских и парламентских выборов. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я хочу еще затронуть ее и будущие президентские парламентские выборы и странный референдум о конституции, я бы хотел вспомнить о недавнем событии. 4 ноября был подписан так называемый декрет союзного государства, который якобы утверждает 28 программ интеграции Российской Федерации в Беларуси, совместную военную доктрину и стратегию миграционной Политики. И вот читая мнение экспертов на эту тему, в том числе белорусских экспертов, я увидел, что мнения разделились. Часть людей грешит ничего не значащие действия и что э, фактически в ближайшее время все эти интеграционные процессы будут похоронены, в том числе со стороны Лукашенко. Другая же часть, в том числе ты, лично выступает с ярой критикой и заявляет, что это вот немедленная сдача э, суверенитета Беларуси. Ты могла бы пояснить свою позицию, почему ты так критически настроена, что тебя пугает в этом декрете? Нет, ну, безусловно, Лукашенко нелегитимен, и эти документы, подписанные им вместе с Путиным, они не имеют никакой законной силы. Тем не менее, по факту они существуют, и это прямая угроза независимости Беларуси. Лукашенко совершил государственную измену, потому что не будучи избранным на пост главы государства, мы знаем, что он фальсифицировал, сфальсифицировал итоги президентских выборов в 2020 году. Он подписал документы, собственно, которые открывают путь для ползучей оккупации Беларуси со стороны России. Поэтому, согласно белорусскому законодательству, он должен был быть немедленно арестован и предан суду. Вот. Что касается того, что мы должны делать в нынешней ситуации, то, конечно, мы должны этому противостоять. Потому что, во-первых, обратите внимание на новую военную доктрину. Согласно ней Россия имеет право размещать на территории Беларуси военные базы. Возможен ввод войск на территорию Беларуси. Армия, собственно, и спецслужбы впадают в еще большую зависимость от России. И это прямая угроза нашему суверенитету. Поэтому я бы здесь не расслаблялась в этой ситуации. Необходимо оказывать давление сегодня и на Россию, из-за того, что Путин подписывает вот эти документы с нелегитимным правительством. Отношения с Россией – это должно быть прерогативой нового демократического правительства Беларуси, но никак не Лукашенко и его хунты. Поэтому, конечно же, мы призываем сегодня Запад жестко отреагировать на эту ситуацию. Путин должен осознать ответственность за подписание этих документов с Лукашенко и должен понести ответственность за это. Вот. И в том числе необходимо, конечно, внутреннее давление на режим. И, в общем-то, сегодня звучат призывы от Белорусского объединения рабочих Людям присоединяться к забастовке, потому что это э, действительно сегодня у, у, у, у этой компании забастовка народный карантин уже несколько целей. Первое это спасти жизни людей в связи с эпидемией коронавируса, вторая оказать давление на власти и при, э, заставить их э, соблюдать права человека и остановить э, репрессии. И третье это уже защита независимости нашей страны. Но, кроме того, сегодня лидеры оппозиции заявляют, национально ориентированные лидеры оппозиции заявляют о том, что согласно белорусской конституции белорусы имеют право защищать свою независимость всеми возможными способами. И я поддерживаю такие заявления, потому что это абсолютно правда, абсолютная правда и это записано в нашей конституции. А с чем связано, как ты думаешь, то, что реакция многих экспертов и даже там белорусских оппозиционеров оказалась довольно смазанной? Ну, далеко не всех. Достаточно быстро, оперативно и жестко выступили и Белорусское объединение рабочих, и гражданская компания и Европейская Беларусь. Да, не было какой-то внятной реакции со стороны штаба Тихановская, но это скорее говорит о том, что этих людей не очень сильно волнует, наверное, суверенитет страны. Есть точки зрения, что следующая эскалация военной напряженности между Россией и Украиной может произойти уже с территории Беларуси. Вот сейчас, учитывая то, что ты сказала касательно военной доктрины, как, ты кажешь, как тебе кажется, насколько вероятным может быть подключение Лукашенко к реальной военной агрессии против Украины? Но, э, сейчас, вот, когда мы с вами разговариваем, происходит фактическая атака э, границ стран НАТО, э, в первую очередь Польши, потому что, э, по данным э, польских и литовских властей, сегодня на границе Беларуси с Польшей находятся тысячи до пяти тысяч мигрантов, которые штурмуют э, границу э, и незаконно переходят границу с Польшей. В Польше уже объявлена боевая готовность, э, привлекаются даже силы э, территориальной обороны, в Литве обсуждается вопрос о введении чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе. То есть Лукашенко объявил войну. И Украина в этой ситуации, конечно же, тоже под ударом, потому что, опять же, как я говорила, согласно новой военной доктрине, Путин собирается превратить Беларусь в такой военный плацдарм. И, конечно же, уже есть информация, что дислоцируется большое количество войск в Ельне, в Смоленской области на границе с Беларусью. Эти войска могут быть переведены в Гомельскую область на границу с Украиной. Поэтому сегодня вот по периметру белорусской границы вот такие очевидные стабильности фактически уже такие полувоенные действия происходят. Поэтому сейчас, мне кажется, всем, и Украине, и странам Евросоюза надо задумываться о более жесткой реакции на то, что происходит, усили... об усилении экономических санкций против режима. И в том числе необходимо все-таки набраться духа, решимости и заговорить о давлении на Россию за то, что она поддерживает этот террористический режим. В ходе видеоконференции между Путиным и Лукашенко, которая называлась заседание Высшего Госсовета Союзного Государства, Лукашенко не раз делал какие-то странные пассажи по отношению к Крыму и крымчанам. То он передавал через Путина некий привет и крымчанам, заявляя, что народ Беларусь их поддерживает, то он жаловался на то, что Путин не берет его с собой в Крым. Как ты думаешь, вот все это может ли свидетельствовать о том, что с его стороны в ближайшее время может быть озвучено признание Крыма российским? Ну, де факто он признал российским. Если вы помните, то вон белорусская делегация всегда голосовала против резолюций, в которых Крым объявлялся украинским. Поэтому де факто, с учетом того, что опять же торгово-экономические отношения Беларуси с Крымом всегда были и развиваются, то есть де факто Беларусь признает. Крым российской территории, то есть официальной власти. А все остальное, то есть территория Лукашенко, ну это скорее вот попытка все-таки сохранять видимость некой самостоятельности, но я думаю, что при малейшем давлении он признает Крым российским официальной Здесь я согласна даже с палаточником Андреем Савиных, депутатом нелегитимного белорусского парламента, который сказал, что де-факто и де юра Беларусь признает Крым российским. То есть, в общем-то, он сказал то, что на самом деле существует. А как ты думаешь, какова может быть судьба самого Лукашенко в случае, если эти процессы поглощения Российской Федерации Беларусь зайдут слишком далеко? Он сам-то понимает, чем он рискует? Я думаю, что он не осознает вообще какие-то либо свои перспективы на будущее, потому что его интересует исключительно только сегодняшний день. И на сегодняшний день он хочет сохранить власть любым способом. Но уже поступает информация о том, что он начинает продавать белорусские предприятия. То есть вот эта оптимизация, о которой, о которой я говорила ранее, она может быть как раз связана с тем, что белорусские предприятия будут продаваться в том числе и в первую очередь, наверное, российским криминальным олигархам и чиновникам. Поэтому идут увольнения людей. И вот то, что мы можем наблюдать в случае, если Лукашенко дальше останется у власти, то это, конечно же, укрепление военно-политического союза с Россией, размещение военных баз и войск на территории страны и продажа, Белорусских предприятий э, российским собственникам, которые будут из предприятий, э, либо их будут закрывать, поскольку их в первую очередь будет интересовать земля, а не сами производство, либо могут банально превращать их в прачечные, да, по отмыву нелегальных э, каких-то доходов. То есть в любом случае, э, ничему хорошего это Беларуси не принесет. И поэтому, конечно же, нам нужно сопротивляться всеми способами для того, чтобы все-таки защитить свою независимость и добиться свободы демократии в своей стране. Сейчас активно идут разговоры о проведении некой конституционной реформы в Беларуси, о том, чтобы вынести на референдум некие планы этой конституционной реформы. Однако, как часто и бывает в отношении Лукашенко и Путина, подобные планы остаются неясными для большинства населения, что именно им предлагается. Скажи, просто, вам что-то известно об этом? Какие планы конституционной реформы могут быть предложены и чего вообще пытается добиться Лукашенко? Ну, этот референдум, в общем-то, это такая игра в наперске. Да? То есть белорусам будет предлагаться выбор: оставить Лукашенко на посту так называемого президента, либо сделать его царем. Да? Поэтому участвовать в этом шоу я не вижу никакого смысла. Я не знаю, до сих пор будет референдум или нет, поскольку постоянно объявляются все новые и новые даты. В случае, если он будет, то безусловно против него нужно протестовать. вот, Конечно, нет смысла участвовать в нем абсолютно никакого, но протестовать против его проведения, конечно, стоит. То есть подробности неизвестно, да, какие именно схемы пытается Лукашенко провести в жизнь? Нет, подробности неизвестны, честно, честно говоря, малоинтересны, потому что понятно, что ничего хорошего белорусцев не ждет в результате этого референдума. Как, собственно, не в результате любой какой-либо избирательной кампании, потому что мы прекрасно знаем, что 27 лет в Беларуси все выборы, все референдумы фальсифицируются. Вот. Поэтому, конечно же, вот нельзя играть, вот, принимать участие в этой шулерской игре. То есть ты все-таки сторонник бойкота да, этого мероприятия? Я в данном случае считаю, что необходим протест. В любом случае необходим протест против таких кампаний. Ну и последний вопрос, который стал уже традиционным для того, чтобы задавать его именно белорусам. Все мы понимаем, что Лукашенко уже нелегитимен еще с прошлого года. Власть его как бы подвисла, образовалась некая пауза во времени, пока он еще находится де-факто у власти. И возникает вопрос, а сколько эта пауза может реально продлиться, как ты думаешь? Когда Лукашенко будет, Сколько Лукашенко еще может находиться у власти? Да, сколько он может тянуть вот в таком состоянии? В принципе, все зависит от нас. Да? Потому что, ну да, ситуация достаточно для него непростая. Потому что, несмотря на подписание вот этих союзных программ, мы видим, что финансовая составляющая в них пока мизерная. Да? То есть, никакого каких-то... Больших денег из России он вот, уже больше года не получает. В общем-то, эти его постоянные воежи в Россию – это все время попытка получить и выпросить новые кредиты, новые деньги. Отношения с Западом он обострил настолько, что здесь вряд ли возможно нормализация и какие, получение каких-либо кредитов от МВФ или от западных банков. Поэтому ситуация в этом плане у него патовая. Но он начинает распродавать страну. И мы это вот видим вот, по, вот, по попытке продавать белорусские предприятия. Поэтому э, ну, здесь все зависит от белорусов. То есть нам необходимо все-таки э, самим попытаться повлиять на ситуацию. Я понимаю, что ситуация очень сложная, э, в какой-то степени даже критическая, но тем не менее, вот, через, в том числе через забастовку, через вот этот народный карантин, можно попытаться остановить Лукашенко и как-то повлиять. Я думаю, что в Беларуси будет все, и будет расширяться сама забастовка, и впоследствии, я не исключаю, я, даже я уверена в том, что будут еще массовые протесты, просто так. С рук это не сойдет ни Лукашенко, ни Путина. Ну, Мне-то как раз кажется, что ситуация для беларусов лучше, чем она была многие годы до этого, потому что, как я уже сказал, власть Лукашенко действительно зависла. Зависло в пустоте, и никакой легитимности за ним не чувствуется. И мне кажется, что любой дополнительный щелчок может вот сдвинуть вот этот вот гигантский камень народного недовольства с места и обрушить его все-таки. И здесь, кстати, вопрос возникает. А не кажется ли тебе, что таким триггером может стать как раз голосование по референдуму? Я думаю, что не исключаю такой вероятности. Но давайте не будем ждать этого референдума, потому что неизвестно, когда он пройдет. Потому что до референдума гайки в Беларуси могут быть заключены еще жестче и действовать будет еще сложнее. И поэтому сегодня в первую очередь я призываю беларусов присоединяться к всеобщей забастовке. И возможно у нас есть шанс изменить ситуацию еще до проведения вот этого незаконного референдума. Спасибо. Вот такой вот призыв прозвучал со стороны Натальи Радиной, главного редактора портала «Хартия-97». Мы, в свою очередь, поддерживаем этот призыв. И большое спасибо за это интервью. С вами были Наталья Радина и Даниил Константинов на канале форума свободной России». Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и до новых встреч. До свидания.